Всем привет, у Home Animations вышел сборник Все серии апокалиптического мира Плюс бонусная концовка Все серии мы уже смотрели по одной Вы можете найти их на канале Поэтому сейчас мы посмотрим чисто бонусную концовку мы Нас очень просили, поэтому поехали Привет Поехали Так, это их всех вот убили Да, босс в конце выстрелил Малыш заразился, убил своего. Короче, все убил, трупы, и все, конец. Все. Сейчас, наверное, я хоронить. Ты -ты -ты. В смысле? А, копатели приехали эти. Так они же, подожди. Так. Они же плохие, они же за босса. Босса убили? Ну... Так, значит, этого малыша на свалку. Этого тоже. Этого тоже на свалку. На переработку, на утилизацию. Ну и этого тоже надо. Надо? Какие-то глаза оторванные, ой. -ой. Бурни все в этих трубках. вот доктор. Доктор, кто? Доктор, кстати, питается этой зеленой жидкостью. Значит, стрёмный. он плохой. Да, он как зомбак какой-то. Можно сделать куда то один супермощный танк. В смысле? У них починили? Э -э это еще улыбается, в смысле, почему? Так он же убил их босса, они их убили А где тот третий друг, который был защитник, помнишь? Не его не выпустили а Почему? Почему они это сделали? Может быть они все... Опа, тихо О, что там? Это какой-то этот хищный город, знаешь, идет на фоне Реально, да, Хищные город. города, такой, как фильм был Ёпсель, мол, случайно заметили. Конец первого. Видишь, сезона. будет продолжение. А, продолжение Слушай. будет. Короче, мое предположение. Давай. А, почему они не отместили за босса? Доктора тоже были зеленые трубки. Да. да. Возможно, он хотел сместить босса и стать на его место. И так как раз они убили босса, они помогли доктору зайти на пьедестал, так сказать, поэтому они их починили и отпустили. Mm, типа, доктор, это был коварный типа, план. Все свержение придумал сам. Да, типа... чужими лапками. Вот, либо второй вариант. Возможно, они в конце показали большой танк. Может быть, это какой-то танк, который там типа бога и в этой пустыне. И чтобы он их не сожрал, они ему пускают жертв. Мне кажется, в принципе, это политический мир. И там много таких еще у них будет зомб, зомбаков всяких. И вот, типа, такой вот один из них, это огромный, это едет город, типа, здоровенный, город-танк А я думаю, что них выпустили, может быть, как жертву этому городу, чтобы, типа, он их там, знаешь, типа Да вряд ли ну, ну, типа, это, своих жалко Я думаю, жалко. Что выпустили, наверное, и все Может быть, выпустили реально, потому что доктор может, добился против, того, про, что хотел Может, они против босса были тоже сами Типа, знаешь, не особо хотели так под его э, крылом ходить Кто, доктор и да. бурищики. Да. и типа, знаешь, как, как бы, о, хорошо сделали, помогли нам ну, возможно, но я склоняюсь к версии, что все-таки это было такое... В общем, стиль а игры что будет дальше, это интересно. Ну, если это у вас свои задумки. предположения, то пишите. И пока. Не забывай подписаться на канал и поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А если ты уже подписался, то красавчик.